Вы можете любому встречному в любое время показать и рассказать о нашей компании и, конечно, показать, как работает наш маркетинг и в итоге получить за это нового партнера. Наша компания «Идеал М» – это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Гарантированные выплаты, особенно всегда, когда приходит новый партнер и первый всегда задает вопрос, а как же с выплатами? Выплаты у нас действительно гарантированы. Вы сегодня заработали, вы сегодня поставили на вывод и сегодня же вы получили свои заработанные деньги себе на карточку или на платежную систему, куда поставили. Что же? Наше самое главное преимущество компании. это компания официально зарегистрирована. Документы на главной странице сайта находятся. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о компании. Кабинет полностью автоматизирован. Есть уроки по кабинету. Как правильно управлять нашим своим кабинетом, своим бизнесом. Кабинет – это ваш офис в бизнесе. Бизнес управляемый двумя бронями. Вместо одного наш, нашего ноу-хау это у нас есть а, а, две глобальные матрицы, которые а, без а, броней управляются. На слева, расстановка идет слева направо на свободные места и именно в вашу структуру. В компании восемь маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу, на любом, любой стол, на любой программе есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик. Есть полная статистика начисления на каждой программе. Вход доступен от пенсионера до миллионера. И вход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. На основных программах есть реферальная программа на три уровня в глубину. Нет абонентской платы ни на одной программе. Выплаты в каждом столе. Циклы очень короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все 100% деньги распределяются между партнерами. 100% всей. От партнера к партнеру идут. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек, Perfect Money, подключена фрикасса И есть, конечно, внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу наших команд. Вывод ежедневно. И в выходные, и в праздничные дни это а, уже знают наши партнеры. Вебинары по маркетингу проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. А, обращаю ваше внимание, что в эту субботу а, будет вебинар, так как у нас в воскресенье будет а, старт новой программы. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. У каждого партнера... В кабинете в разделе «Уроки по кабинету» подключен а, сервис, что облегчает работу нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты компании и прямая связь с администрацией. Ну, а сейчас я хочу обратиться именно к тем людям, которые пришли в интернет за большими деньгами которые разбираются в сетевом маркетинге, которые умеют просчитывать маркетинг, которым нужны жилье, машины или очень большие суммы э, денег для погашения кредитов, ипотеки и так далее. Да мало ли кому нужны куда большие суммы денег. К серьезным, адекватным и амбициозным людям, которые знают, что в интернете можно зарабатывать миллионы. Добро пожаловать, ребята, в нашу компанию. А те, которые свято верят заработок без вложений, которые проповедуют заработок без приглашений, которые видят во всем негатив, лохотрон. Ребята, проходите мимо нашей компании, не делайте нервы ни мне, ни Лены. Ну и сегодняшняя наша встреча посвящена именно нашей новому обновлению у нас 15 января в 19.00 по москве будет стартовать новая программа которая называется турбо money это быстрые деньги как вы видите перед вами три стола очень короткий путь к большим деньгам очень короткий. Всегда спрашивают, сколько я должен пригласить, сколько мне нужно иметь командных людей, чтобы пройти один круг. Я вам сразу говорю, 18 человек нужно, пройти, чтобы сделать один круг именно на этой площадке. Первый стол у нас ход 4,5, второй стол 9 тысяч, третий стол 18 тысяч. Ход открыт в любой стол. Вы можете активировать и первый, и второй. Можно первый и третий. Можно все сразу три стола. Только по вашему желанию. Все сделано для вас, дорогие партнеры. Итак, это первый и второй стол, это накопительные. Это деньги накапливаются именно для перехода в третий стол. Итак, первый партнер, как только к вам придет на это место, в этой 4,5 идет в накопление. Со второго партнера идет автоматический переход во второй стол. Как только первый партнер закроет свой первый стол и придет, станет к вам на это место, 9 тысяч идет накопление. Со второго партнера вы переходите в третий стол за 18 тысяч. Итак, как только первый партнер у вас закрывает первый стол, он придет к вам и станет на это место. 8000 сразу же идут вам на баланс для вывода. А два клона летят именно в клонопад. А это 1000 рублей, по 500 рублей каждый клон стоит. И два клона летят в клонопад. Как только второй партнер приходит, становится на это место, 12 тысяч у вас идет на баланс для вывода. Да, я забыла, ребята, сказать, что два реинвеста идет у нас в первый стол. Это за 4,5 и за 4,5. Это два стола у вас откроется первых. Это 9000 и 8000, это 17 и 8000, это два клона, летят клонопад. Вот они, 18 Вот они, ваши 18000. Они четко распределились по маркетингу. Со второго партнера 12000 на баланс для вывода, 5000 получает ваш спонсор а вы будете получать от своих партнеров. Два клона опять летят в кланопад. С третьего партнера вы опять получаете 12 тысяч на баланс для вывода, опять а тысяч идет спонсору, а, и два клона опять же летят в кланопад. И давайте сейчас подведем итог. А вы прошли всего лишь один круг одним вашим бизнес-местом, и вы заработали 32 тысячи за один круг, 10 тысяч у вас партнерские, это реферальные вознаграждения, и 6 склонов ушло у вас в клонопад. Что же такое клонопад? Клонопад – это наша глобальная матрица, которая 10 уровней в глубину, которая прикручена она у нас именно в идеал М-банке. Заполняется она полностью нашей а, компании и каждый клон который вы запустите вы в клонопад, принесет вам в... по 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч 600 рублей эти начисления идут на одного только клона а как только в первой линии вы станут к вам три клона, вы получите 150. Со второй линии вы получите, это с одного клона, 450. С третьей, 1350. С четвертой, 4. И так до десятой линии. И расчет этот сделан, ребята, на одного только клона. Поэтому, чем больше вы будете запускать клонов в клонопад, тем больше будет расти ваш доход. Ну и по поводу брони. Брони у нас... Первая бронь это всегда главная, а вторая бронь это запасная. Ну, я думаю, что именно по этой площадке, она очень маленькая, здесь, наверное, все всем понятно. А что же такое у нас идеал М и плюс кланопад? Это... Программа у нас работает по такому принципу. Здесь три стола. Это первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй стол стоит 2500, третий 5000. И здесь же прикручен клонопад, который на 10 уровней глубину. У нас каждый клон стоит 500 рублей, и эти 500 рублей распределяются на 10 уровней глубину. 50 рублей это я например для себя денежный клонопад рассматриваю как пассивный доход он принесет не только мне но и вам если вы будете постоянно сюда запускать своих клонов он в дальнейшем принесет вам очень огромные большие суммы денег это как будет ваш пассивный доход но а по столам давайте разберем Первый партнер, как только приходит к вам и становится на это место, 1000 рублей идет накопление. Со второго вы выскакиваете в клонопад. С третьего это переход за 2500 во второй стол. На втором столе первый партнер закрыл свой первый стол и приходит к вам, становится на это 2500 идет накопление. Со второго партнера вы получаете 2000 на баланс, а за 500 рублей, у вас уже второй клон полетел в клонопад. Третий а партнер вам ой, дает переход за 5000 в третий стол. И как только к вам приходит первый партнер в третий стол, вы 2500 получаете на баланс. За 1500 активируется у вас площадка Идеал М-Мини. А если вы там уже есть, то ваш клон летит именно по вашей броне. Куда вы выставите бронь? Туда и станет ваш партнер. И плюс за 1000 рублей реинвест за спонсором этого первого стола. Со второго партнера вы получаете 3500 на баланс для вывода. За 500 рублей ваш третий клон летит в планопад. И реинвест идет за спонсором первого стола. Третий партнер у вас 4 на баланс для вывода. И реинвест первый стол за спонсором. Ваши же партнеры будут к вам возвращаться все время на первый стол. Это очень выгодно, а, так как ну, не всегда можно найти нового партнера. А вы можете с одними и теми же, со своей командой, работать постоянно, крутиться на этих столах. Что же такое клонопад? Клонопад а, у нас начисления проводится по расстановке. И на 500 рублей, как я уже говорила, делится на 10 уровней по 50 рублей. С первого уровня вы получите 150, со второго уровня по 450. И так до десятого уровня. С десятого 2 миллиона 952 тысячи 450 это расчет сделан. Только на одного клона. Каждый клон, запущенный в клонопад, принесет вам в дальнейшем 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Некоторые говорят, юбка расширяется. Да и пусть она расширяется. Она работает на нас. Чем больше юбка будет расширяться, тем больше будут расти наши доходы, ребята. Вот это наше самое главное преимущество именно в, этой нашем, в этом нашем клонопаде. И как вы видите, что у нас с нескольких программ идут, клоны летят именно в клонопад. Почему это? Да потому что, чтобы вы смогли обеспечить себя именно пассивным доходом. У нас есть такая программа, как Fast Track. Эта программа имеет всего по одному столу. Два независимых друг от друга стола. Они просто стоят рядом. Вход на один стол 750 рублей, на второй 7500. Как только к вам придет первый партнер, 750 рублей вам падает на баланс для вывода. Со второго у вас постоянно будет именно с этого партнера, со второго будет реинвест за спонсором, будет открываться заново этот стол. А с третьего вы будете получать опять 750 на баланс для вывода. Здесь линейно шахматный маркетинг. Четвертый партнер опять 750 Пятого партнера у вас опять этот стол закрылся, у вас открывается новый стол. С шестого партнера у вас опять 750 рублей на баланс для вывода. И сколько вы будете здесь работать, сколько вы будете приглашать сюда своих партнеров, столько и будете зарабатывать. Чем больше вы будете приглашать, тем больше будет расти ваш доход. А на этом столе, Точно такая же картина, как и на первом. Первый партнер вам принесет 7,5 на баланс для вывода. Со второго партнера у вас откроется реинвест этого стола. С третьего партнера опять 7,5 на баланс для вывода. Здесь полторы тысячи, а здесь с трех партнеров 15 тысяч. На какую программу выбирать, вы сами решаете, какие вам нужны деньги. То ли вам большие деньги нужны, то ли нужны маленькие деньги. Ну, те, которые люди пришли только что в интернет, и, конечно, я советую начинать с 750 рублей, а чтобы наработать себе на этой э, программе себе команду. Здесь вы увидите, кто ваш у вас пришел к вам из партнеров активный, кто пришел пассивный. С теми можно идти на идеал М Мени, на идеал М Макси, наши основные программы и зарабатывать там более серьезные деньги. Следующая программа у нас это социальная программа, которая вход составляет 500 рублей. Как вы видите, перед вами три стола. Но чем эта программа отличается и чем она хороша? Одна тем, что с этой программы у нас есть вход в идеал М-банк. И есть вернее, выход в Идеал М-Банк, и есть вход в Идеал м мини Вы, работая на этой программе, активируя всего лишь за 500 рублей, потратив на свой бизнес, вы будете активно продвигаться по трем программам и зарабатывать уже более серьезные деньги. Ну и давайте посмотрим, как первый партнер приходит. Эти 500 рублей идут в накопление. Со второго партнера ваши 500 рублей возвращаются вам на баланс для вывода. А с третьего партнера это всегда идет переход во второй стол за 1000 рублей. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит становится на это. 1000 рублей идет накопление со второго у вас идет за 1000 рублей активация первого стола в идеал М-банке. Но если вы там есть, то ваш клон летит именно по вашей броне. Останет туда, куда вы выставили броню. Третий партнер дает переход за 2000 в третий стол. Как только к вам придет первый партнер, здесь может быть обгон, здесь может прийти на а, третий стол и второй, и третий. Здесь не имеет значения, какой партнер к вам, а, а, у вас самый активный. Самый активный тот и придет к вам, встанет на второй и на третий стол. Сразу же реинвест идет за 500 рублей первого стола и ваш клон летит в идеал М-мини активируется за полторы тысячи. Но если вы там есть уже, то ваш клон станет именно по вашей броне. Куда вы выставите бронь, Да, и станет ваш партнер, ваш именно клон. Со второго партнера вы получаете 2000 на баланс для вывода. С третьего опять 2000 на баланс для вывода. Итого 3,927. Да? 27 командных партнеров и у вас в кармане... С 500 рублей вы заработали 4 500 плюс вы вышли в Идеал М банк и плюс вышли в Идеал М мини, нашу основную программу. а Круто, да круто. За вами будут идти же в банк все ваши партнеры, клоны ваши, клоны ваших партнеров и точно так на эту площадку. Они будут идти вместе шаг за шагом за вами. Если вы будете активно работать на этой социальной программе «Микромания». Ну и «Чего греха таить?» Это наша моя самая любимая площадка. Наверное, все знают, я ее очень люблю. Наши первые шаги нашей компании начинались именно с этой площадки. Мы стартовали, у нас была всего лишь эта одна площадка. И она называется «Идеал М. Мини» первый стол у нас стоит полторы тысячи, второй стол стоит три, третий шесть, четвертый двенадцать, пятый двадцать четыре и шестой это полностью зарплатный стол, это пятьдесят тысяч. Старт можно своего бизнеса делать с любого стола. Можно заходить сразу с двух, можно заходить с трех, но можно заходить и сразу из пятого, из шестого, из четвертого. Любой стол открыт, пожалуйста. Вход открыт в любой стол. Ну и давайте мы именно начнем с первого стола. Первый партнер, как только приходит, эти полторы тысячи идут накопления. Со второго партнера вы возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. Обращаю ваше внимание, дорогие партнеры и дорогие гости, что, как вы видите, что у нас в компании вы свои вложенные деньги в свой бизнес возвращаете обратно или со второго партнера, или как вот на фастрык вы возвращаете с первого партнера. У нас риск буквально нулевой. У нас невозможно потерять свои вложенные деньги. И а вот третий партнер дает вам переход именно во второй стол за 3000. Как только к первому партнеру пришли три партнера, а вас, он приходит к вам, становится на это место. И эти тысячи идут накопления. И вот теперь обращаю ваше внимание, что со второго стола начинает работать реферальная программа. С каждого второго партнера на каждом столе у вас будет ваша зарплата. Это очень круто. Как только приходит к вам второй партнер, тысячи рублей идет на баланс для вывода. По тысячи получают ваши два спонсора. Как только пришла вторая линия под второго партнера, три партнера стали, вы получили 3000 Под этих трех пришли по три, это 9 партнеров, вы получили 9000 тысяч. Итого вы только с этого стола заработали 13 тысяч. Круто же, очень круто. А вот третий партнер дал переход вам за 3000 именно в третий стол. За 6 тысяч в третий стол. Как только к вам приходит первый партнер, эти 6000 идет накопление. Со второго клон летит во второй стол за 3000 по вашей броне, куда вы можете выставить, и бронь туда и станет. Вы можете выставить под партнера первой линии, можно под второго, можно под партнера третьей линии, под любого партнера. Можно помогать, здесь брони можно выставлять, одну бронь выставили под одного партнера, под второго можно выставлять вторую бронь. Здесь можно, вариантов очень много, чтобы продвигать именно свою команду. И вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Тысячи получают, получают по тысяче ваши два спонсора. Пришла к вам вторая линия, вы три получили. Прибежала к вам третья линия, стала вы девять получили. А вот третий партнер вам дает переход за 12000 тысяч четвертый стол. Первый партнер закрыл свой третий стол и приходит к вам, становится на это место. Эти 12 идут накопление. Со второго партнера 7 на баланс для вывода. По 2,5 получает ваши два спонсора. Пришла вторая линия 7500. Пришла третья линия 22500. Только с этого стола, с четвертого, думайте столько 37 тысяч. С всего лишь 1500. И у вас, посмотрите, 3927. У вас 37 тысяч на балансе. Третий партнер дал переход вам за 24 тысячи. Пятый стол. Как только к вам прилетает или здесь обгон, ребята, может обогнать и четвертый, и пятый, и шестой, и может и первый, и второй обгон. Пусть обгоняет. Не тормозите свои команды. Вы реферальные начисления, которые вам положено, и спонсорские вознаграждения, вы будете получать, даже если вы будете просто стоять на первом столе. Но все в которой будет двигаться ваша команда, будут двигаться ваши партнеры, вы будете все получать на себе на баланс для вывода. Скажите, хороший маркетинг? Да, очень крутой маркетинг. Как только к вам приходит сюда второй партнер, он летит в третий стол за 6 тысяч по вашей броне. 10 сразу на баланс для вывода. По 3 тысячи получают ваши два спонсора. 3, вторая линия прибежала 9 тысяч. Третья линия прибежала 27 на баланс для вывода. 2 тысячи идут с этих денег со второго партнера в накопительный баланс. Так как 24 и 24 это 48 тысяч. Плюс эти 2 прибавляются и у вас за 50 тысяч активируется 6 стол. Это только с третьего партнера. 46 тысяч заработали вы только с пятого стола. Ну, а здесь первый партнер 35 на баланс для вывода, за 15 активируется идеал М макси. Наша тоже основная программа. Второй партнер 50 на баланс для вывода, третий партнер 50 на баланс для вывода. 135 только вы получаете реферальный. Расчет сделан только на одно бизнес-место. Вы заработали 244 тысячи. Круто? Да, очень круто. Очень круто. А это не считаем ваши спонсорские вознаграждения. Их просто невозможно посчитать. Это, представляете, без ваших спонсорских вознаграждений. Они вам будут сыпаться, сыпаться и сыпаться на баланс. Ну, чем не нехорошо? Ну, скажите. Да как можно не влюбиться в такой маркетинг? Ну и теперь наша Макси Мани. Она у нас недавно стартовала, эта площадка. А как вы видите, здесь всего лишь три стола. И вход составляет пять Это не такая огромная сумма, чтобы пройти один круг. И заработать 54 тысячи. 3, 9, 27. Если вы пойдете 3 на 3, то каждый из ваших партнеров на балансе заработает по 54 тысячи. Первый партнер 5 тысяч на баланс. Накопительный. Второй 4 на баланс для вывода. А за тысячу активируется у вас идеал М-банк. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Третий партнер вам даст переход за 10 тысяч во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол, приходит к вам, становится на это. Или же второй. Эти 10 идут на копление. Со второго 10 тысяч на баланс для вывода. С третьего партнера переход за 20 тысяч в третий стол. Первый партнер реинвест за 5 тысяч а, за спонсором. И за 15 тысяч активируется Идеал ММАКС. Вы всего потратили 5 тысяч. Но вы вышли на две самые крутые программы. А если вы там уже есть на Идеал ММАКС, то ваш клон летит по вашей броне, куда вы выставите броню. Второй партнер 20 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 20 тысяч на баланс для вывода. Итого, вы вышли, как я уже сказала, на две крутые программы и заработали 54 тысячи. Круто? Очень круто. Очень круто. Хорошая программа. У кого, кто хочет зарабатывать большие деньги, я всем советую именно начинать с этой программы. Ну, идеал М. Макси. Наша основная программа, самая крутая, самая, самая, самая, самая, наверное, любимая и неповторимая. вход на нее открыт в любой стол. 15 тысяч. Это не такие огромные суммы, чтобы потратить на свой бизнес, чтобы заработать более трех миллионов рублей. Это не такая большая сумма, чтобы а, м, плакать за ней, за этими деньгами, за 15 тысячами. Когда только к вам придет первый партнер, это идут в накопление. 10. Второй партнер, вам 5 тысяч на баланс. За 10 фабрика клонов активируется. Не надо ее рассматривать как а, а, дополнительный там м, доход именно активный, вы можете там только на пассиве. Заходите, выставляйте брони и ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров будут лететь на эту фабрику клонов за 10 тысяч. И вы там пройдете один круг, тоже заработаете 230 тысяч. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер эти идут накопления, а со второго начинает работать реферальная программа. Третий, как только пришел к вам стал второй партнер, 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получает ваши два спонсора. Пришла ваша вторая линия 30, пришла третья линия 90 тысяч. Итого 130 тысяч на баланс для вывода одного только стола, третий партнер вам дает переход за 60 тысяч в третий стол, первый 30 накопления, со второго клон летит по вашей броне именно за 30 тысяч на второй стол и 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получает два спонсора, пришла вторая линия 30, пришла третья линия 90, итого 130 тысяч. Ну, давайте, 3, 9, 27, да? Посчитаем. У вас 130 и 130, 265 тысяч вы заработали. 27 партнеров, а у вас 265 тысяч на балансе. Ну, скажите, что это шикарно. Ну, очень шикарно. Третий партнер вам дал переход в 4 стол за 120 тысяч. Первый партнер, как только приходит к вам, на четвертый стол эти 120 идут накопления. Со второго 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получают два спонсора. Пришла вторая линия, 75. Пришла третья, 225 на баланс для вывода. Итого 370 только с четвертого стола. Третий партнер вам дал переход за 240. Пятый стол. Первый... 240 в накопления. Со второго клон летит. Третий стол за 60 тысяч, 100 тысяч на баланс для вывода. По 30 получает ваши спонсоры. Ваши эти спонсорские вознаграждения не только ваши спонсоры будут, вы же тоже спонсор и вы тоже будете все эти спонсорские вознаграждения будете получать. Вторая линия пришла, 90 на баланс. Третья линия прибежала. 270 на баланс для вывода, 460 только с этого стола. Вы только вдумайтесь, почти полмиллиона только с пятого одного стола. Третий партнер вам дает за 500 тысяч переход в шестой стол. А здесь первый 500 на баланс для вывода, второй 500 на баланс для вывода, третий 500 на баланс для вывода. Итого, одно лишь ваше бизнес-место. Вы прошли одним бизнес местом, а за вами идут ваши клоны. Это уже в другие бизнес-места. Вы заработали 2 миллиона 590 тысяч, не считая ваших спонсорских вознаграждений. Они у вас шикарные. Я же говорю, что вы здесь заработаете более 3-4 миллионов рублей. Только за один круг. Вот такая вот у нас есть суперпрограмма, которая вам обеспечит и все, что угодно вы можете. Вы можете и квартиру купить им, и, и машины, и дачи, и, и все, что угодно, если будете активно работать на этой площадке. Дубликация спонсора никто не отменял. А пожалуйста, дружите со своим спонсором и дублируйте своего спонсора. Деньги, запомните, ребята, не растут на деревьях, они в кошельках у людей. Как начать зарабатывать в интернете? Да нужно только просто действовать. Я сейчас хочу вам просто рассказать один анекдот. Умер человек и попал на небо. Увидел там Бога и спрашивает, «Господи, ну почему у других было все, а у меня ничего?» Всю жизнь маялся в долгах и в нищете. «Ну что тебе стоило послать мне хоть немножко богатства?» А Бог ему ответил, «Я каждый день тебе посылал уникальный способ заработать без усилий. Заработок в интернете, в компании «Идеал М». Реальный способ стать миллионером. Ты хоть раз перешел по ссылке» ты хоть раз открыл ссылку. Так вот, ребята, действия приводят только к большому результату. И правильно поставленные цели. Деньги, вообще-то, любят а, а, людей, те, которые быстро действуют. Деньги любят только тех людей, которых, у которых у них есть с, а, а, свои идеи, свои цели, своя мечта. И вот они приходят именно к тем людям. У нас в компании вы можете на заработанные деньги и поехать и путешествовать. Вы можете погасить кредиты, как я уже говорила, ипотеку. Сейчас очень много людей сидят в настолько, в таких долгах, в таких кредитах. Это просто общаюсь я, и некоторые очень жалуются, что очень большие кредиты. Вы можете купить себе жилье, вы можете себе купить Транспорт, любой транспорт, вы можете помочь своим детям, помочь своим внукам оплачивать э, учебу в хороших престижных вузах. Некоторые люди все время ищут рецепт успеха. Ребята, его просто нет. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют в эти танчики, и мечтайте, пока остальные только желают. Улья Ога. Успех, из чего сослагается успех? Это ваши резервы, это ваша уникальность, это только вы, ваши навыки, катализаторы, действия ваши, само, э, мотивация ваша, мышление, уверенность. И вот он, ваш успех. Не ищите его, его просто нет. Вы его сами должны а, делать этот успех. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Спасибо за внимание, всем успехов в достижении поставленных целей. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем желаю счастья, здоровья, семейного и финансового благополучия. Желаю всем активных партнеров и больших чеков на балансе. Всем пока-пока.